Скатать, я хочу катать, так, я создал, хочу катать, я хочу катать, diyorum, я хочу катать, у меня. я хочу я я хочу я хочу я хочу катать, я хочу катать, я хочу я катать, я хочу катать, я хочу катать, я хочу я хочу катать, я хочу катать, я хочу катать, Но он меня хочет за дождь. Просто иди и за окном дождь. Я хочу катать за дождь. дождь.